Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян. Как вы видите, я нахожусь на своем YouTube-канале. Дорогие мои партнеры, вы пишите в чате о том, что мои ролики не открываются. Когда я сбрасываю ссылку на вебинар, у вас открываете ее, и у вас вот такое вот на вашем экране. Ребята, здесь нужно очень просто нажать «Посмотреть на YouTube». И, пожалуйста, Скажи. ролик открывается. Я просто довожу до вашего сведения о том, что YouTube канал это сайт Соединенных Штатов Америки. Мы, пользователи этого сайта, должны строго выполнять все законы и все выполнять предписания, которые требует YouTube канал. Поэтому мой канал, он предназначен только для тех, кому плюс 18. И на моих роликах есть ограничения, что ролики могут смотреть только те зрители, которые вошли в свой аккаунт в Google, и им исполнилось 18 лет. И пока я нахожусь здесь на YouTube-канале, я вам покажу, как посмотреть э, ролики по вортмане. Э, нажимаете видео. Зашли на мой канал. Видео. Здесь, как вы видите, полностью э, у меня э, канал э, посвящен э, в основном нашему э, любимому вортмане. Э, э, как быстро найти нужный ролик. В, нажали плейлист и э, ищите вортмане. Э, нажали на вортмане. И у вас открываются полностью с правой стороны все ролики по World Money плейлист. Здесь у меня их 90 роликов. И вы, листая бегунком, вы выбираете название, какой вам нужен ролик. Следующий вопрос. Это... Следующий вопрос. Как? себе зарегистрировать свой YouTube канал. Ребята, это делается очень просто. У каждого партнера есть почта Google. Если у вас нет, пожалуйста, зарегистрируйте. При почту можно регистрировать хоть 10-20, сколько хотите этих почт, но я вам делаю акцент. У вас будет хоть 10 почт, и ваши каналы они автоматически, YouTube-каналы, создаются вместе с почтой. Зашли на свою почту, видите четырехугольничек с точечками. Это приложение Google. Нажимаете на это приложение, и вот он, ваш YouTube-канал. Он у вас автоматически сделан. Нажимаете на него, вы зашли на сайт YouTube. С правой стороны нажимаете на свою фотографию, и вот он, ваш YouTube-канал. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Ольга Разуманян.